Если вы ребята сегодня лишь оказываются на канале, сегодня мы будем реагировать на старые видео, смотреть будем. Вот. Смотреть на начнем с этого. Мой первый с лицом. Ну, а вот много Всем здрасте, кто смотрит этот, этот канал, с вами я ишат Хазлыев. Это, это канал Дэви У нас погодка идеальная, просто, извините Еще раз говорю, это не плагиат, я ничего не украл, просто решил себя снять впервые, чтобы вы видели моё настоящее лицо сейчас чудесное утро ходить не утро один а уже если что я буду ставить паузы 1 минут За года 2 года 2 У 2 слышно? 2 Я один дома. 2 года 2 года 2 я блин, впервые я своего лица просто. А так вот тоже такой был реально. Вот, что мы сейчас будем кушать. Вот и все. Вот мы это поедим и я отправлю уже это. Еще раз здра здравствуйте, мои дорогие подписчики. Еще раз меня зовут еще раз Это канал Дэви. Чтобы вы уже поняли. В общем, мы приступаем. Я пришел. Так, ладно. Вот. вот. Ну вот. Мой первый видосик. Все в таком формате, но. Так. Сейчас. Ну, еще три на... еще Сейчас еще надо посмотреть кое-что. Так. Это не надо. Здравствуйте, посмотрите мой канал. Меня зовут Кирилл Шаповалов. Это канал Дэви. Сегодня мы будем есть различные еду. К примеру, будем есть сегодня принес. Не до конца. Правда я его открыл. Я братишка открыла. Затем может быть он наверное скорее всего. Вот Бинглс оригинальный вкус. Я, помню, я это пробовал. Но... Вы же не видели, что я это пробовала, решила пробовать американское ежедневное. Смотрите, ощущения, что у меня это пробовано. Если партия, это во-первых, потому что я разговариваю через камеру. Вот. Про момент соответствует. Наверное ну, второе видео... Ну, Нет, сейчас. Седьмое видео с лицом. Вернее, седьмое сейчас. Шестое. Тут тоже с лицом, где написано влог. Так. Продолжаем искать как. Можно переходить к уже 21-й, 21-й год уже может посадить. Буду толк искать. Так. О, можем готовить нам как-то пока. об мы можно. Принципе, так, так закрытием можно с звонником сделать Вторая версия. Вот эту вот новую. Я не хочу смотреть. Сейчас. Хотя нет. Очень другой отцов. <связывая> да, спасибо, спасибо всем, <связывая> да, спасибо. Считаешь, да, спасибо, спасибо, всем. спасибо, которое да. считаешь спасибо, Всем спасибо, молодцы, Всем спасибо. В общем, тоже молодцы. Да, молодцы. Это не старые ее, но там есть назад Можно я посмотреть. Cork. Cork. Учезновение меня можно показать. Здесь вторая версия в Сейчас покажу вам ванюхов на улице, Это не все равно. Семьдесят назад, они не на Всем привет, всем здравствуйте! С вами яшатылы, да, всем привет, это Дэвид. я Ильнар. Вот. Да. И я сейчас пришел в это же место, мой снять брат Дэви, вы на канале Дэви. Вот. Мы сейчас будем здесь. Сейчас мы не будем кататься, так. снежать, такое. Погнали, вот, мы сам, погнали. Поступай? Ты туда идешь, да? Правда, здесь перчатки Из... ходят. Да. Правда, извините, что у нас этот самый... Мы отходим, потому что нас не видно, но все же мы же попадаем в камеру. Перчатки я одела заранее, а он, бедный мой друг, не одел. Если это видео будет подольше, ну да и ладно. Нар, да, лови тогда. Нар, да, лови, Нар, да. ты шаточный. Куплю уже, на. что, я что проверяю. Блин, круто. Правда, пространство для навека, снеговидка мало. Ты прав, да. И он рад, что я все один снимаю, то есть у меня нету никакого клона, звонника. А может, никак не получится здесь? Потому что вы же понимаете, что у меня по нет звонника. Но так как я уже год не монтирую, да? Да, он забыл про это сказать. Настойная! Погнали! Ну а что, с вами был я, Ильшат Фазуев. Это Ильна а, что? Вы а на канале Эр. Всем удачи, и всем пока, а пока. Ильшат, Деви. Всем удачи и всем пока-пока. Давайте еще посмотрим один. Вторая версия, как я попала. ха <laughs> 嗯，好好干。Mm. Okay. Okay.